Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о ножах, вернее о лучшем EDC ноже ever, который мне встречался в моей ножевой жизни. Во-первых, благодарим за создание этого видео магазин Арсенал, чем меня ребята подкупили, у них не только интернет магазин, но и в городе Бор Нижегородской области открылся офлайн филиал, я обожаю. Отечественный ритейл. Респект ребятам за смелость. браться. кто может, по соседству живет, сходите, поддержите либо добрым словом, либо рублем. Соответственно, парни мне прислали два блюра. Этот S30V на клинке и Stone Wash. Этот Black Wash, и честно не помню, что на клинке, потом посмотрю. Не суть важна. Ну, сами знаете, блюр у меня испокон веков на EDC, эта версия тоже из 30-ки, кастомизированная мастером ТАН. Соответственно, тут кожа ската во вставочках, авторская строчка на клиночке. В общем, это тот нож, который делался не для меня, но когда хозяин решил его спихнуть, я его как только смог первым, так и урвал. Что вы думали, я должен сказать про лучший нож на свете? Рассказать про его тактико-технические характеристики, ребят. Блин, облизыванием этого ножа занимались все, кому не лень. Киясов, Винину, Вавуха, не знаю, наговаривать не буду. Димон, Тактикал Плюс. Господи, какой же ты уродливый. Ну как это вообще можно купить? Если вы собираетесь покупать блюр, сразу смотрите в сторону S30 Харизмы у этого ножа хоть отбавляй. В общем, короче, основная ножевая братья давным-давно этому ножу уже дала респект. Я молчаливо им пользовался, просто обозначив свою позицию. Мой любимый нож. Соответственно, интересная история произошла на буквально этих выходных. На Найфест же состоялся, первый сия Руси ножевой форум, организованный Леха из Бруталики. Что такое Nightfest? Это Naif Черт возьми, что такое Naif Offka? Найфовка а, най это тусовка людей, которые любят ножи, которые восторгаются ножами, которые точат ножи, которые покупают ножи, дарят ножи и все крутятся вокруг ножей. Это мы с вами, друзья. Соответственно, естественно, посетил мероприятие. Крутейшее. Даже для первого раза получилось очень круто. Леха, огромный респект. Я всеми силами постараюсь помочь в развитии этой движухи. Программа мероприятия была, естественно, заранее озвучена, и, естественно, должен был состояться канатный тест. Естественно, я к этому готовился, но, правда, только морально, потому что нос подготовить я что-то как-то вообще забыл. И когда утром стал вопрос, а что с собой на карман-то вешать, ну, как бы в попыхах похватал то, что более-менее острое валялось. Соответственно, поехал со мной Хендехох. Спайдерка Кацивин, ну, чисто поржать. И взял вот этого блюра с заводской заточкой. Выйдя на рубеж на канат, я видел эти скептические глаза, в том числе и жюри. Вадим, с чем ты выходишь -то? С блюром. Да ладно. Ну как бы да, ну а чего нет. у нас на гонаде за но, кстати. держали В смысле, что там, ну, вы все знаете, что Вадим Блюры любит, там, ну давайте поболеем. Ага. Судил мероприятие Дмитрий Аким Дим. Дим, тебе огромный привет. Подходит он. Кто точил-то? Какая заточка? На чем, На чем ты его готовил? Не готовил заводская? О, угу, понятно, ну как бы удачи. Вот, да и я сам, честно, ну, как бы хотел поучаствовать, не верил, как бы, в возможность вообще хоть какого-то результата. То, что я люблю этот нож, это не значит, что я слепо верю и, как бы, готов рекомендовать его как лучший в мире резак. Ну, как бы, есть огромное количество сведенных в очень тонкую фольгу резачков со спусками от обуха, что, собственно, и... Приходилось наблюдать. Мне как бы в числе моих оппонентов на канатном тесте ребята готовили свои ножи, взяли все свои спайдерки, блин, много стелвилов было. Марсер один участвовал, кстати, неплохой результат показал. Вот, соответственно, мы когда вышли на канатный тест и я смотрю, как работают мои будущие оппоненты, я Просто был в шоке, когда один рез в секунду и у ребят там, результат 21 рез каната за 30 секунд, 24-27, и у меня такой первый подход пиление 8 раз. Ну, благо хорошо повезло с напарником, потому что у него 5 раз только получилось. Фишка в чем, я ну, как бы не готовился в плане техники к разрезанию каната и как бы блюром я это делал впервые в жизни. Соответственно, интуитивно понятный хват, который сразу мне как бы эргономика ножа посоветовала. Палец на шпеньки и постарался работать э -э, первой половиной режущей кромки, ну, не залезая на рекурву. Почему-то мне показалось, что работать рекурвой это очень нехорошая идея. Соответственно, первое впечатление, это, наверное, единственный из озвученных косяков этого ножа Ever. И то, э, не могу назвать это полноценным косяком, потому что открывать за острые шпеньки, это просто нереальное удовольствие. Левой, правой он стреляет, он вцепляется, ты этот шпинек никогда не пропустишь. Единственный э, момент такой с итоги и то гипотетическое, я слышал от Руслана Киясова, когда типа теоретически можно поцарапаться об этот шпинек, если лезешь в карман не за ножом. Ну Но и то он это отнес к тем моментам, которые как бы вот если хочешь докопаться до ножа, ну как бы используй вот этот момент. Однако шпинки эти действительно сыграли, я бы даже сказал, не злую шутку, они пытались реально меня убить, чем вот этот нож может как бы в канатном тесте навредить, он всем попытался это сделать. Ты режешь канат и у тебя палец один хрен да нет нет доходит да, перчатки нам запретили использовать чтобы э, основная мысль э, этого соревнования была не проверить ножи а проверить непосредственно ножевиков то есть как машина не важна важен водитель то есть прокладка между рулем и сиденьем ну, соответственно, когда я начал работать, положив палец на шпеньки, эти шпеньки реально попытались забрать у меня кусочек мяса. И тут я понял, что это очень хреновая идея дальше так продолжать, потому что реально можно просто части большого пальца лишиться. Следующий момент, который как бы оперативно пришлось на адреналине принимать во внимание, интуитивно просто съехал хват на вот такого рода безобразие, и канат пришлось подвинуть а, краешку стола, чтобы именно рекурвой можно было его продавливать и отрезать. И в этом положении нож начал работать, ну просто как джедайская сабля. Первый подход, 8 резов кое-как. Но, ну, естественно, там на адреналине что-то как бы рез не получается. Ты вынужден попадать обратно в уже прорезанное, чтобы время не терять. А на этом теряешь еще больше времени, адреналин колотит, зрители болеют, соперник уже не отстает. Ну и, соответственно, пришлось мне а, держать себя в руках, чтобы как бы себя по пальцам не полоснуть. Ну и просто, чтобы нож не вылетел, потому что руки потеют, адреналин колотит. Ладно, а, следующий заход получился там 15-14 резов, не помню. Ну, то есть, как бы на уровне, однако же теми клинками, которые стартовали в параллельных парах. И там получилось большинство абсолютно в лидирующих позициях это спайдерки со спусками от обуха. Тут я понимаю, что сетка рано или поздно с ними сведет и как бы дальше надо жить и смотреть светлое будущее, только это светлое будущее крайне туманно. А, ну и да, в третьем поединке выхожу против парня со спайдерка, у которого тоже с-30В на клинке, только спуски от обуха и нож он перед соревнованием готовил. Ну, прежде чем продолжить, давайте посмотрим, что же с заточкой после всех мытарств на канате у блюра из S30V. Подсел. Однозначно, подсел. Мне ребята из арсенала присылают нож. И мы о чем договариваемся? Что я, во-первых, как бы сделаю ему приветственный интродакшн. А потом э, попользуюсь, затуплю и покажу, как он точится нецелевым способом. Э, и да, много времени потратил, ломая голову, чтобы придумать, как его заточить. Вот как, как хорошо лег на обстоятельства на Fest. Да, нож чуть подтупился, но однако же он меня до второго места в канатном соревновании довел. Смотрите, как блюр режет из коробки. вот так вот должны работать нулевые ножи реально по тактико-техническим характеристикам этих ножей не вижу смысла говорить вся информация в интернете доступна а, соответственно с милькой выхожу на соревнование и счет 16 16 Где мои 16. 16, 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16 лет? 16 лет. Друзья, еще 30 секунд, и и придется все-таки Дают овертайм. Режем канат неистово. И озвучивают счет. Но, к сожалению, я просто не понял, что произошло. Я верил в нож, Верил в себя, но чудеса на моем пути крайне редко случаются, ну как бы случилось одно из них. Итак, у нас второй штрафной этап Евгений против Вадима. F30 против F30. Что в принципе результат показывает? Участие. Yes, we could. Оказывается, победил со счетом 14-12. Правда, не понял, что как бы победа моя. Соответственно, уже ушел в зрительный зал, уже хотел пойти, выйти на улицу на перекур. И тут объявляет финал. И меня зовут. Чё такое? Ребята, вы что, белины объелись? Я же это вылетел. Друзья, финалисты прошел уже барьеру. А, нет, кто? Даня в один. Какой бой? Вадим, у тебя потеряли. Иду, иду. Идем, подойдем, раздвигаем. Пусть учителей забегаем. Достаем. Пой за первое и второе место. Первое место. Нож в шоке. А так я же проиграл. Знаешь? Nice. Нет? Ты уже ушел в игры. спасибо. За... <Narrative> За второе и первое место. Девай, все так, что ты в не что да. да. А, я вышел? А, я думал, не мою пользу. Сейчас у тебя будет нож. Либо большой, либо дорогой. Я понял. Окей. Все готовы? А, а там маленький, да? Хорошо, который... 10 Все карты, оказывается, он лично точил нож, э -э, готовил его непосредственно к канатному тесту, и, соответственно, за второе место был награжден ножом от компании мистер Blade Bison, интересная такая дура, мощная, нужно прикольная. Ну и за первое место был нож Джокер обозначен. На... Эксклюзивный нож от Дмитрия. Это m 690 от Королина с бамбуковой пикантой. Модель называется Джокер и имеет розничную стоимость более 12 тысяч рублей. А, уникальный кастом, как бы единственный экземпляр, изготовленный мистером Макким Димом. А, и Дмитрий говорит буквально следующее. Хотя я вас всех приветствую. Свидетельствую, что вы на самом деле. Я думаю, что это короткий тест, что он очень маленький, в руках куда да? Но ну, я думаю, что здесь все согласятся, что проще этого ножа на канатном папе, на канатном тесте не было. Объективно, правильно? Ничего лучше. А вам же профиль. скажу. Алмазы, масса, грубый, 50 на 40. Что дальше по фигу, что не скажу, я. Но это не бесспысленно на самом деле. Вот. Но, я что человек не готовился, человек резко канат не умеет. Вот. Есть, кто хочет, подойдет, пообщаемся, я покажу, как я решу. Вот. Ну и мы приняли решение, что наверно все-таки, во-первых, мы рады видеть Ваню в Питере. Это раз, во-вторых, это будет честно, что Джокер останется в себе. Потому что Даня, он и так в Кошмаре сломается, это мой лучший друг, и это было бы нечестно. Блю против С-90В, это как, как на фирале Сапорожской фигации, если Поздравляю тебя, Владимир. Спасибо, Первый первая игра. Спасибо, и патима поздравляю, и всех поздравляю, и маечку придаю. Но е-мое, а кому-то же все-таки проверла. Ну и соответственно поскольку организаторы немножко счетырили, в конце только об этом признались, за второе место мне отдали и как бы приз причитаю за первое место. Вот он, Джокер из N690. Бамбуковая микарта, по-моему, что бы это ни значило. Панды нету. Рядом проверить бамбук, не бамбук. Верю на слово. В общем, эти ножи. Сейчас у мистера Аким Дима распродажа можно успеть урвать их со скидочкой. Лютый нож. Как он режет. Это просто ну что-то сверх. Мне на ланске такого не добиться. В общем, вот этот вот улов. Вот нож убираем. Вот этим вот ножом из S30V удалось заработать. Без удалось заработать джокер. То есть, по итогу мероприятие вышел в плюс. За что огромнейшее спасибо магазину Арсенал. Еще раз призываю вас э, пойти к ребятам, подписаться на них. Э, совершить какую-нибудь покупочку, это будет приятно не только им, не только мне, но и вам. Потому что у ребят отныне работает промокод БЭТВАДИМ. Как на SLD.ru, как на Kizliar Extreme и на Brutalic. Просто напоминаю, что промокод BATVADIM маленькими буквами без пробелов дает 5% скидку на весь ассортимент этих магазинов. И у компании Arsenal теперь этот промокод тоже работает. Как я уже сказал, мы с ребятами из Arsenal договорились о том, что я эти ножи попользую, затуплю и покажу, как точить нецелевым способом. Однако, что-то мне кажется, что это достаточно скучное занятие. Предлагаю следующую сделку. Когда у ребят во ВКонтакте наберется полторы тысячи народу, а у них сейчас примерно 430 человек, соответственно, я эти блюры пущу на запредельный тест. Если вам эта идея нравится, голосуйте, вступая в группу этого магазина. Если идея не нравится, ну, дайте знать об этом в комментариях, мы с ними придумаем что-нибудь более интересное, чем заточка. Честно, полтора часа сидеть и точить нецелевым способом, ну мне кажется, это будет не очень интересно. В общем, голосуйте своими вступлениями, лайками, дизлайками, комментами. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, счастливо! Лех, что у тебя на кармане? А сегодня у меня на кармане, граждане Жиманы мой царап-фолдер. Тот самый прототип, который я, как бруталика, выпускаю в феврале следующего года. Будет вот такой складень, который достанется, кстати, и Вадиму на убой тоже. Ты же сегодня его... Вроде тоже первый раз видишь. Да, я его вижу первый раз. Д2-шку будешь ставить? д 2 же, 10 подшипники. Угу. И вот такая огромная партия, чтоб хватило всем. Все капризничают, когда будет партия, когда будет, можно ли записаться. Нельзя записаться, их будет тысяча штук, хватит всем. В нашей стране человек с ножом он до сих пор воспринимается, ну так, с осторожностью. Ты это лучше меня даже да. знаешь, потому что у тебя это и спортивное такое увлечение, более, как говорится, открыто, да? Поэтому эти движения нужны, чем больше мы будем собираться, чем больше люди будут это видеть, впитывать, дети были на мероприятии, да, что порадовало, вот. плюс, пока мы еще есть, не ушли, да, ну, мы же тоже, как говорится, не вечны, все равно когда-то отходим, молодежь-то должна подготавливаться, так вот, наше главное, это подготовить молодежь, чтобы вот эта культура расползалась.